Всем привет, продолжаем разбирать Киа Чирата, вторая часть. Юрик, что мы сегодня будем делать? Ну, братан, всем привет. Сегодня мы доснимем вот эту вот балку, разберем телевизор. Ну я думаю приедут запчасти и начнем примерку новых. Ну чтобы мы понимали уже что у нас и как. Окей, то есть в этом ролике мы будем разбирать телевизор. Это такой трудоемкий... Снимать телевизор, да, снимать это трудоемкий процесс. Ну что, начнем? Да. Погнали. Сначала снимаем фару. Так, фару сняли. Фара у нас крепится на скольких болтах, Юрок? На 3 Один, два. И, и здесь да, третий. Снимаем фишки. Отщелкнули. открутили и что, там подается болты да он практически победил будем вырезать нет, нет. Обойдемся без вырезки без хирургического вмешательства смотрите движение но ну, мне кажется она было уже сюда битой новый тут менянный телевизор уже стоит и мне кажется он остался на кривую ланжеру почему потому что болты сто процентов не родные это уже кто-то тут чининговал Поэтому сейчас мы попробуем, наверное, что-то придумать. Сняли? А, в принципе, ты знаешь, не настолько большие повреждения по этой балке. В любом случае мы ее не меняем, ее рихтуем не, и не, ставим мы на место. В любом случае ставим на место. Юр, я так понял, здесь были повреждения от предыдущего ДТП, да? 100%. И скорее всего лонжером не выровняли. Его никто, братан, ты внутри вот сними, его никто не пытался равнять. Два болтика открутили здесь и здесь. Отщелкаем проводку, потому что также мы не снимем. Снимаем тросик капота, отстегнули. отстегнули трос капота, теперь снимаем остальную проводку, И будем смотреть дальше как у нас снизу откручивается телевизор, пока идет все по плану. Мы сняли, теперь нам надо его извлечь, я так понимаю, надо вытащить с него радиаторы, потом мы будем посмотреть, ага, радиаторы у нас где, вот посадочные места, вот смотри как мы делаем, отстегнут дальше проводку, блин, ее тут сколько пристегнут, а это охренеть, надо ее все аккуратно отстегнуть, чтобы мы на новый телевизор подстегнули. у нас проблема стала вынуть вот здесь вот дело-то, вот промочу, щелкнули, так. теперь смотрим что у нас тут выдержит дальше Надо снять радиатор на гидроусилитель, пережали трубу, сейчас вынимаем патруб и убираем радиатор Еще раз, сколько болтов было? Э, два открутить, болта сверху. Болта, ой, два болта сверху, два болта сбоку и один болт вот здесь. Потом аккуратно вынуть радиаторы вверх. А вот крепление радиаторов здесь вот открутить. Понял? Еще два болта. Ну и все, аккуратненько поднять радиаторы и телевизор сюда подложить. Телевизор снят, осталось отщелкнуть фишки, которые держат проводку. Щелкнули, снимаем фишки Все, и наш телевизор снят. А ну Юрик, подними. Оп, телевизор вот такая конструкция. Юрик, какой следующий этап у нас по восстановлению киочерта? Братан, мы ну ждем запчасти. Запчасти получили, Юрик. Давай посмотрим, что там. Ну да, сейчас посмотрим. Вроде бы неизвестно, какой он фирмы производителя. Ну, будем смотреть и надеяться, что все подойдет. Для начала распакован телевизор. Это у нас основная деталь, которую нам надо было заменить. Вот новый телевизор. Да, примерно, ты знаешь, он даже похож по креплению всему. Вроде все сходится, да? Вроде все сходится. Ну, все тогда. Переходим к следующей запчасти. Что мы получили? Как ты считаешь, какая там фирма-производитель? Или же страна? Вообще предлагаю, на нем должно быть по идее. А ну давай посмотрим Братан, написано No Name Mother China Я думаю, да Братан, главное, чтобы оно подошло у нас по всяким параметрам Все остальное нам пофиг Давай посмотрим, что у нас за бампер О, Бампер у нас не китай сделан из гамняного пластика. Сразу видно, да? Сразу видно. Юр, как ты определяешь? На, на, ощущ... на ощущение или уже так? Ты посмотри, какой оплой везде. Это То дешевый, это да. Чисто чайно, самый это бюджетный вариант, да? Самый бюджетный вариант. Вот смотри, мы можем на нем прочесть. А вот смотрим. Мы mm Мадеин. -hmm. Вот смотри. Мадеин, Тайвань. А, тайвань. Таньвань. Mm -hmm. Какой-то его изобрел Тонг Янг опять же будем надеяться на то что он подойдет он может оказаться длиннее короче такое бывает да конечно у нас крыло у нас я крыло думаю нас. производитель индончуянх крыло у нас инчин а ну-ка нормально да, да, вроде даже неплохое но тайвань тоже уголочек тут чуть загнутый, но как тут... тебе качество крыла качество для Тайваня нормальное пойдет короче это все дешваский самый простецкий вариант да? да что у нас написано кто это прислал намного? тайвань написано modern china модель china. china а ну переверни вот, посмотрим как внутри там братик у нас товарищи из нота на ну, кстати, оно неплохо прогрунтовано. Ты как спец говоришь, да, неплохо? Ну, это ну, довольно такие распространенные детальки, которые, блин, ну, ходят нормально. Ну, это Короче, самое говно. Слушай, по крылу у нас вроде нормальная деталь. Но Крыло да? это не самое говно. Вот бампер Я... говно редко. Бампер говно у нас получается от телевизора, ну, он какой-то э, существенного веса не несет. Лишь несёт, бы он стал. Лишь бы стал да, по да. крепежам Ты и можно было все... То есть это как скелет, правильно? Да, То есть да, на него да. много надежд не возлагаем. Что дальше у нас по списку? Фара. Фару получили. Фару сейчас смотрим. Я уверен, что это Маден in... Чайна. Так, ну главное, чтобы пара Маден Чайна у нас была. Производитель Инчхонг. Бы... Наверное, какой-то Ён. Не, я думаю, скорее всего Депо. Смотрим маркировки. Никаких маркировок на фаре нету говорит о том, что Инчиньянг делал. Вот давай еще раз его внимательно рассмотрим. Ну, чистый Китай или Тайвань, да? Братан, ну не нахожу я вообще никакой маркировки. Ну что, китайские буквы... Иероглифы есть, значит, это все те же. Ну, можно по-корейскому. Братан, а вдруг машина же Ну да. вдруг и фара есть. оригинальная? Ну, фара, я думаю, подойдет или тоже есть момент? Когда... Не, братан, но ну, фара должна подойти. если. ну, ну, а ну вот... подставь это Давай со стороны померяем, я думаю, одинаково. Выди нормально Пушка! Юрик, сейчас мы будем одевать телевизор, но перед этим э, ты подрихтуешь. Ну да, немножко подрихтуем то, что у нас было изогнуто. То, что необходимо подрихтовать. Ну хотя бы приблизительной части, чтобы мы понимали, что у нас и как. Она ну, по нас. крепежам стала. Ну да. Вот так сунули. О! Все четко. Так. То есть, по рихтовочке ты приблизительно выставляешь, Юр, а вот это места ржавые, что ты будешь делать, задувать? Ну, посмотрим, это все зависит от того, готовы ли люди платить за это деньги, за восстановление, понимаешь? По-правильному это надо было все отрихтовать, отстучать и это. Но я думаю, что людям это не надо, им лишь бы все стояло тут визуально. Клиент просили. заказывает да, музыку, да. и он получает он ту музыку, за которую дня. платит, за да, эти бабки, 100, да. 100, 100, 100. А вот, Юр, крепеж еще один надо реактовать. Не, не, это в конце. Мы пока сейчас, у нас главная задача поставить телевизор. Все. Это главное. Потом мы будем мерять крыло бампер, это все у нас. Окей, ставим телевизор. Юр, какие проблемы по телевизору? Ну, видишь, смотри, одно крепление под проводку есть, дырка. Видишь? А дальше нету. Дым их надо выдолбать. А есть места для того, чтобы сделать дополнительные ну, да. крепление? Полностью завальцованное, да? Ну, пластиком залитые. А, просто Или пластиком. Пробитое, да. да. А. Ну, не проблема, в общем. Ножом пробьем и поставим. Так, выдолбали дырки под проводку. Как снимали так и одеваем. Сначала да, да. проводку кидаем на место, защелкиваем фишками. проводку дальше ты знаешь как для китайского телевизора он нормально встает во всяком случае пока без проблем производим осветор. Вот приколы китайских и тайванских запчастей. Что вроде все четко, все красиво. И тут вот такой момент. Надо будет немного просверлить вот этот металл, чтобы болтик четко стал и мы могли закрутить. Где-то что-то приходится дорабатывать самому. Но не проблемно. В любом случае за счет того, что это не оригинал, сэкономлено было кучу денег дорабатываем Телевизор собрали. Юрик, еще раз по болтам. Все, Есть у нас, смотри, два болта радиатора. Так, два болта. Ну, это к усилителям прикручиваем. Потом, смотри, он у нас крепится вот здесь. Ставится в него крыло. Прикручивается болтом, так. И вот здесь он прикручивается по 4 болта на балку. Балкой. И 4 болта слева, 4 болта справа Юрик, что у нас тут не стоит? Да, да немножко часть? не стоит. Подрегулируешь, Применить молоток. И все станет как надо. Подгоняем посадочное место, чтобы все четко стало. Телевизор установлен, все навесное оборудование установили так, как оно было установлено от завода. Установили сигнал, работает. Замочку открывания капота тоже работает. Также установили балку, немножко применили ручное оборудование в виде молотка. Подгоняли все по размеру. Ну и без напильника, конечно, не обошлось, так как детали Тайвань и Мада Чайна. То есть, как бы, эти детали, они располагают к определенной доработке. Но мы все это доделали и установили. ланжерон мы не рихтовали. Так как клиент отказывается платить за, дополнительные, за дополнительную рихтовку. И потом установили так, как и есть. Переходим к примерке остальных запчастей. Это у нас передний бампер, крыло и фары. Вы увидите это в следующей части. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.